Всем привет! С вами Антон, как обычно, и сегодня мы на берегу живописной реки Дордонь. Будем смотреть интервью Дуалипе... Ду, ду, Дуалипы... В общем, интервью известной албанской певицы, вернее, американской певицы албанского происхождения. Она поможет нам выучить аж 10 интересных и важных выражений для изучения английского, а также покажет свой знаменитый танец, the dance, как она его называет. Короче, будет интересно, погнали! What's something people may not know about dancing during a performance? Что люди могут не знать о танцах во время выступления? Well, I guess you know there's a lot of thinking with dancing and singing at the same time, but sometimes you're just thinking about what's for dinner. Ну, я думаю, знаете, много разных мыслей приходит в голову, когда танцуешь и поешь одновременно Но иногда ты просто думаешь о том, что будет на ужин What's for dinner? говорит Дуалипа, то есть что на ужин? Эта фраза практически каждый день произносит огромное количество англоязычных людей What's for dinner? What's for dinner? Что на ужин? What's, for dinner? what's for dinner? Dinner? Что на ужин? Ужин? What's for dinner? Dinner? Да, это определенно одна из самых популярных фраз. Вот и Дуалипа говорит, что в ее албанской семье эта фраза была одной из самых часто произносимых. Какой совет ты бы дала тому, кто собирается отправиться в свой первый гастрольный тур? Убедитесь, что вы выделяете какое-то время только для себя, чтобы чувствовать почву под ногами посреди всего этого сумасшествия. Make sure – это удостовериться, убедиться. Вот несколько примеров, как эту фразу можно использовать. Just make sure you're ready. Just make sure you're ready. Просто убедись, что ты готов. Find Molly, make sure she's safe. Molly. Sure she's safe. Найди Молли, убедись, что она в безопасности. And make sure that this never happens again. And make sure that this never happens again. И убедись, что это больше не повторится. Я догоню вас, ребята, через секунду. To catch up означает догнать кого-то, угнаться зачем-то, и оно может использоваться как в переносном смысле. Hunter, catch up, catch up. Hunter, догоняй, догоняй. Так и в переносном со значением присоединиться или увидеться попозже. We'll catch up later. We'll catch up later. Мы позже догоним. И не забудьте добавить слово with, если вы собираетесь также уточнить с кем вы собираетесь встретиться попозже. I'll catch up with you. I'll, I'll catch up with you. Я, я вас догоню. А как вы думаете, кстати, в каком смысле использована фраза to catch up в этом ролике? Okay, but like we'll, uh, we'll catch up later. Okay, but we'll, uh, we'll catch up later. Напишите свой вариант в комментариях. А мы продолжаем. First designer item I bought were... A pair of Alexander McQueen boots that I got when um, I signed my record deal. I wore them to death. First designer item I bought were a pair of Alexander McQueen boots that I got when I signed my record deal. I wore them to death. Первой дизайнерской вещью, которую я купила, была пара ботинок от Александра МакКуин, которые я приобрела, когда подписала контракт со звукозаписывающей компанией. Я износила их до дыр. To wear something to death можно перевести как износить что-то до дыр или сносить уже абсолютно полностью так мы скажем про вещи, которые мы носим до тех пор, пока носить их становится уже невозможно. Я всегда восхищалась, как ты носишь украшения. Дословно говоря, твоей игрой в украшения. Just like, take a few... You just like pick a few Ты просто, типа, выбираешь несколько Предметов и носишь их, пока не сносишь Вот у меня есть тоже вещи, которыми я бы пользовался просто до тех пор, пока уже совсем не в моготу не будет Это, кстати, не только одежда А у вас это что? Напишите в комментариях Итак, дуо, как ты надеешься вдохновить своих фанатов? Я действительно думаю, и даже если это прозвучит как клише, что если я могу это сделать, то и вы сможете. Так что если вы действительно увлечены чем-то, то действуйте. Go for it это значит, давай сделай это, способ подбодрить собеседника, если он в чем-то сомневается, хочет что-то сделать, но не может. Ну вы поняли. Can I go for it, it. Можно я? Давай, смеляй go, go for it. Действуй. Может мы пойдем потусуемся в моей гримерке недолго? To hang out переводится как э, зависать, буквально буквальном смысле, да, э, тусоваться, в общем, общаться и находиться с кем-то в неформальной обстановке. Wanna hang, out? Wanna hang out? Хочешь затусить? Кстати, в следующем отрезке видео мы тоже услышим эту фразу. Слушайте внимательно. How is on-stage duo different from, duo just, hanging duo different from duo just hanging out? Чем duo на сцене отличается от duo, которое просто тусуется? Pretty much the same, just a lot more adrenaline. Pretty much the same, just a lot more adrenaline. А, почти то же самое, просто намного больше адреналина. Uh, Сочетание pretty much – это практически синоним слова almost, то есть почти. И смысл у него такой же. We've pretty much finished here. Мы почти здесь закончили. Или мы почти закончили здесь. Отличие лишь в том, что pretty much больше подходит именно для неформального общения. Практически все были там. Pretty Практически все, кого я знаю, так делают. А как ты расслабляешься после выступления? I'm still figuring out. I'm still figuring that out. Я все еще пытаюсь это выяснить To figure this или to figure that out может переводиться по-разному Например, как выяснить, разобраться, узнать, придумать Конкретное значение зависит от контекста Хорошо, давай разберемся с этим I'll, I'll figure something out. I'll figure something out. I'll figure something out. Я что-нибудь придумаю Общее значение это выяснить причину, докопаться до сути, понять смысл происходящего Ну или просто придумать решение проблемы Окей, okay, so so okay, so so okay, что мне в тебе нравится, так это то, что ты никогда не стеснялась делиться своими убеждениями Почему это так важно для тебя? Мне очень повезло, что у меня есть эта платформа и я чувствую, что мне нужно использовать ее для чего-то, что намного больше, ну или важнее меня. Way bigger – намного больше. Возможно, вы уже знаете, что в сочетании с прилагателями слово way переводится не как путь, дорога, а как намного, значительно. Например, good, хороший, better, лучше, а way better, это значит прям намного лучше. Sounds way better. It sounds way better. Это звучит намного лучше. Или давайте handsome, красивый, more handsome, более красивый, а way more handsome, это значит ну прям очень намного более красивый. As chief, I'm way more handsome than you. As chief, I'm way more handsome than you. Как шеф, я намного красивее тебя. А если вы вдруг не знаете, что такое прилагательный в сравнительной степени или уже подзабыли, то обязательно скорее записывайтесь на пробный урок с нашим преподавателем. Он будет абсолютно бесплатный, и ссылку на него я оставлю в описании. А у нас тем временем осталась последняя, десятая фраза. Итак, дуо, что самое важное из того, что путешествия могут сделать для человека? Like really uh, like really По-моему, они действительно могут расширить вашу перспективу и кругозор. Устойчивая фраза to broaden somebody's horizons переводится как «расширить чей-то кругозор». I need to I need to broaden my horizons. Мне нужно расширить свой крукозор. А кстати, еще одна фраза, которая точно так же переводится, это to broaden somebody's mind. You just gotta broaden your mind a little bit. A little bit. Тебе нужно просто немного расширить свой кругозор. Что ж, я надеюсь, эти фразы стали для вас полезными. Я практически уверен, что хотя бы некоторые из них вы либо не знали, либо забыли. Ну, а если вы прямо все знаете, то вам даже еще более интересно будет пройти наше задание, которое я вам подготовил. Посмотрите оригинальные видео, все ссылки в описании, и расставьте эти фразы в порядке их появления в интервью. Так вы сможете их закрепить, лучше запомнить, и еще раз повторить в своей голове их переводы. А самое главное, точно уже начнете понимать их на слух. Не забывайте обязательно ставить лайки, если вам понравилось, подписываться на канал, и в комментариях еще писать, какие видосы вы хотите разобрать, может быть, ваших любимых блогеров и так далее. Ну а я прощаюсь с вами, до встречи в следующих выпусках. Спасибо, что смотрите. Пока!